нельзя выключать голову. я выключаю голову? Одна, а, а, ну то есть люди говорят, кто-то делает так иногда, кто-то так делает долго, но ни, нельзя. Вот э, это хуёво. Или, и, или хорошо, я не знаю. Не получается с этим жить, но им получается из-за того, что они тогда выключают, и приходится включать в те моменты, которые которых ты должен быть по жизни. А ты держи голову включенной постоянно. Держи постоянно включенной. Ну ты можешь ослаблять момент включения. Ну и, ну то есть, ну, как, ну, не на полную включать, но ну, не теряй концентрацию, всегда быть внимательным. Вот это внимательно, длительность и спануться Как они это делают, бля? Как у них это получается? Изучить голову. Без алкоголя, причем, знаешь, и без алкоголя, и без накордочков, взять, изучить голову и просто взять. Я... я не думаю о том, что это произошло, и это произошло ради чего-то. Ну, то есть, ну вот такого вот плана. Ради чего-то, там что-то это, ну, это имело какой то смысл. Я просто. Это... И женщина, мужчина, это, ну, я про.. Прав... А, в общем, такой, ну и такой, как? Находясь, что ты меня, я травы памяти это получится алкоголь.